После утверждения графика отпусков может потребоваться принести дату планируемого отпуска по просьбе сотрудника или по другим причинам. Такой перенос нужно оформить с помощью документа ⁇ Перенос отпуска ⁇ В списке документов найдем график отпусков, в котором одному из сотрудников требуется принести отпуск. Открываем его двойным шелком мыши. В табличной части документа выделяем сотрудника, которому будем приносить отпуск. В колонке ⁇ Фактический отпуск ⁇ нажимаем ссылку ⁇ Оформить перенос ⁇ в поле «Организация». заполнено по умолчанию. Здесь отображается организация для сотрудников, которой необходимо сформировать перенос отпуска. В поле Дата по умолчанию отображается текущая дата компьютера. При необходимости дату можно поменять, нажав на кнопки с изображением календаря. В поле номер Пользователь не заполняется. В поле Сотрудник отображается сотрудник, который был выбран для переноса отпуска. В группе полей Запланированный отпуск отображается вид отпуска, который предоставляется сотруднику. В поле «Дата начала» отображается запланированная дата начала отпуска. В табличной части «Отпуск перенесен» необходимо указать дату переноса. Нажимаем кнопку «Добавить». В поля «Дата начала» и «Дата окончания» вводим даты, на которые переносится отпуск. Тогда в поле «Дней» отобразится количество дней отпуска. По ссылке «Как сотрудник использовал отпуск» можно получить информацию об использовании сотрудникам положенных ему отпусков и их остатках. В поле связи с S необходимо указать причину переноса запланированного отпуска для ее отображения в печатной форме. Если отпуск переносится по инициативе сотрудника, следует установить флажок «Перенос по инициативе сотрудника». В поле «Руководитель» по умолчанию отображается фамилия и имя отчества руководителя. Если необходимо поменять значение, следует развернуть выпадающий список и нажать ссылку «Показать все». Затем в списке физических лиц выбрать фамилию с руководителя. В поле «Комментарий» вводим дополнительную информацию к приносу отпуска. В поле «Ответственный» по умолчанию отображается имя текущего пользователя. Чтобы сохранить документ, нажимаем кнопку «Записать». Будет создан документ «Перенос отпуска». В колонке «Фактический отпуск» будет отображаться ссылка «Отпуск принесен», а рядом со ссылкой «Новый период отпуска».